В этом видео я расскажу об оригинальном оформлении витрин магазина обуви. Оформление витрины известного обувного магазина, филиалы которого расположены в Париже, Лондоне, Амстердаме и других европейских городах, было доверено лондонской дизайнерской компании. Их основной задачей стало создание универсальной площадки, способной максимально отразить индивидуальность торговой марки и подстроиться под сезонную смену ассортимента, при этом основная концепция оформления остается по-прежнему узнаваемой покупателями. В панорамных окнах бутиков бренда установлены тумбы разной высоты со стеклянной поверхностью, декоративные стенды с полками и безликие манекены. В качестве основной палитры выбраны корпоративные цвета, отраженные в логотипе – угольно-черный, ярко-желтый и сияющий белый. На горизонтальных поверхностях расположены великолепные образцы качественной обуви и аксессуаров из натуральных материалов последней коллекции. В мягком свете прожекторов, установленных под самым потолком, брендовые модели выглядят очень привлекательно. А вас бы привлекли такие витрины обувного магазина? Оставляйте свое мнение в комментариях, а еще ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.